Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную простую шапочку-чулок. Сейчас очень сильно популярна такая данная моделька. Носить ее можно как с отворотиком назад, макушечку, как шапочку Бини отворачивать... На затылочную часть, либо же носить с отворотиком наверх. Тогда шапочка получается более теплее благодаря нашему отвороту, и можно носить ее как обычную мужскую шапочку. Вот, под данную шапочку в наборчик я связала снуд. Есть уже снуд на моем канале. На основе детского снуда я набирала такое же количество петелечек. Вот единственное, что вязала спицами номер 4, для того, чтобы было, было более пышное, скажем, вязание и побольше получился размерчик. Сегодня мы свяжем с вами шапочку, ссылочку на снудик я оставлю ниже под этим видео. И э, единственное, что хочу сказать, на весь наборчик ушло... Два моточка. Я рекомендую вам для начала связать шапочку, для того, чтобы вы посмотрели, сколько у вас ниточек уйдет на шапочку, а затем все остальные ниточки просто продолжаете вязать с и присоединяете второй моточек. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Мадам Трикоте, серия называется Мерено Гол. Здесь в 100 граммах 400 метров. Более подробно о данной пряже можете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Для того, чтобы было изделие более плотным, я буду вязать ниточкой в два сложения. Первым, первую ниточку я возьму, когда снимете этикеточку, с начала моточка. Вторую ниточку я достану из центра. Просовываем хорошо пальчики и достаем второй краешек моточка с внутренней стороны. Вязать мы будем спицами номер с половиной. Для удобства можете использовать как чулочные, так и круговые на коротеньком тросике. В зависимости от того, чем вам удобнее вязать. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр и возможно понадобится крючок или иголочка для того, чтобы спрятать хвостики ниточки. Также возьмите один маркер либо булавочку для того, чтобы отметить начало ряда. Складываем ниточку вместе и начинаем делать набор петелечек. Нам нужно набрать число кратное 4. Я буду набирать 100 петель. Начальные 2 петли я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянутые. Далее приставляю вторую и набираю еще 98 петелек. Также нам нужно набрать одну лишнюю петлю, которая не входит у нас в счет общего числа петелек, для того, чтобы замкнуть вязание в круг и вязать в дальнейшем при сомкнутом красивом соединенном круге после того как набрали все петельки теперь берем в руки спицы правую руку там где у нас набраны последние петельки и в левую руку там где набраны начальные две петельки и обратите внимание чтобы у вас не перекрученной наборочной косичка легли первые петельки и обязательно обратите внимание, чтобы у вас на внутреннюю сторону пошли вот такие зубчики наборочного края. Теперь начинаем замыкать вязание в круг. Смотрите, на вот эту последнюю лишнюю набранную петлю нужно сократить и перебросить между первой и второй набранной петлей. Для этого первую петлю переносим к последней. Вот так хорошо подтяните петельки друг к дружке. Затем вот эту лишнюю петлю накидываем на первую набранную петлю. И первую набранную петлю возвращаем ко второй. При этом спускаем полностью с работы вот эту лишнюю петельку. Вот она у нас сейчас она в растянутом виде. Ее не должно быть в работе, поэтому берем ее, затягиваем э, вверх краешек, тянем коротенькой наборочной ниточки. А от себя тянем рабочую нить от матка. И у нас, смотрите, у нас получилось нужное нам количество набранной петель по кругу, которая э, предназначалась нам для изначального, скажем, расчета. И э, вот эта лишняя петля у нас получилась между первой и второй набранной петелькой. Вот она у нас, она спустилась с вязанием. И теперь начинаем вязать просто первый ряд. Я также рекомендую вам отметить э, начало-конец ряда маркером либо булавочкой просто для того, чтобы вы ориентировались, где у вас начало и конец ряда. В дальнейшем при вывязывании, э, скажем так, Высоты вам это не понадобится, но понадобится для того, чтобы равномерно связать все стороны и красиво закрыть макушку. Отметили булавочкой либо маркером. И дальше берем вот этот хвостик, который мы тянули в разные стороны и отправляем к рабочей ниточке. Первые несколько петелек мы свяжем вместе двумя ниточками, чтобы в дальнейшем вам не пришлось прятать краешек. И теперь начинаем формировать резиночку 2х2. Вяжем две первые петли лицевые далее 3 четвертая петля изнаночные пока я вяжу 2 нити снова 2 лицевые бросаю коротенький хвостик ниточки он у нас уже завязался в 6 петлях и дальше продолжаю вязать 2 изнаночные. вот так формируем до конца ряда резиночку 2 на 2 чередуя то 2 лицевые петли то 2 изнаночные. То 2 лицевые, то 2 изнаночные. Это и есть 4 петли раппорт узора, которые повторяются всегда в резиночке 2х2. Довязали до маркера 2 лицевые и 2 изнаночные. И если ряд у вас закончился 2 изнаночными петлями, значит вы распределили петельки все правильно. И теперь продолжаем вязать 2, 3, 4 ряд. И все последующие ряды практически все вяжется одинаково. То есть, смотрите, у нас сейчас идут две первые лицевые петли, поэтому провязываем над двумя лицевыми за ближайшие стеночки также две лицевые петли. Будьте сейчас внимательны, если вы вязали, как и я, за две ниточки, то сейчас у вас э, будет вязаться достаточно туго начальные 6 петель. Теперь две изнаночные. Над двумя изнаночными за дальние стеночки так и вяжем две изнаночные. Лицевые я вяжу за передние стеночки над лицевыми. Изнаночные за дальние стеночки над изнаночными. Если будете вязать таким образом, то у вас будет красиво и ровненько ложиться и лицевые, и изнаночные петельки в лицевых и изнаночных внутренних рядах. То есть все вяжем по рисунку, сформированному в первом ряду. Над двумя лицевыми вяжем две лицевые, над двумя изнаночными две изнаночные. Вот так до конца второго ряда и так далее. После того, как я связала высоту шапочки, а это у меня 24 см, я начинаю убавлять петельки для макушки. В первом ряду убавления мы с вами сократим по одной изнаночной петле в каждом рапорте. То есть вместо двух изнаночных промежуточек чередования 2 лицевые, 2 изнаночные. У нас в конце ряда должна остаться 1 изнаночная, и чередование 2 лицевые, 1 изнаночная. Первые у нас идут 2 лицевые, поэтому я провязываю над двумя лицевыми 2 лицевые. Далее 2 изнаночные я поворачиваю дальними стеночками, снимаю непровязанные и возвращаю вот так вот вперед переодетыми. И теперь 2 изнаночные вяжу вместе одной. Далее снова 2 лицевые, поворачиваю дальними стеночками и вяжу 1 изнаночные 2 изнаночные вместе. И вот так вот я буду поворачивать для того, чтобы красивыми петельками равномерными у нас сложилось вязание. И снова 2 лицевые. Повернула дальними стеночками, одна изнаночная провязывая за теперь уже ближайшие стеночки вместе. Снова две лицевые, одна изнаночная над двумя. Можете петли не поворачивать, если вам неудобно каждый раз поворачивать, то можете этого не делать. В общем так продолжаем провязывать этот ряд до конца. Во втором ряду убавления мы полностью удалим с этого ряда изнаночные петли. То есть мы оставим только лишь по 2 лицевые из нашего раппорта узора. Для этого первую лицевую провязываем над первой лицевой, далее следующую лицевую мы поворачиваем дальней стеночкой вперед, как бы переснимаем, и за дальние стеночки вяжем вместе с изнаночной одной лицевой петлей. Далее снова лицевая над лицевой, лицевую поворачиваем не провязанной дальней стеночкой, и вместе с изнаночной вяжем вместе одной лицевой. Посмотрите, у нас убавляется изнаночная петля и остается из рапорта только лишь всего лишь 2 лицевые петли. Первую петлю мы провязываем лицевой над первой лицевой, далее вторую лицевую поворачиваю и провязываю задание стеночки вместе с изнаночной одной лицевой петлей. И вот так продолжаем делать убавление до самого конца ряда. Третий ряд макушки мы просто провяжем лицевыми петельками. Над каждой лицевой петлей провязываем лицевую, без каких-либо изменений и убавлений. В четвертом ряду мы сократим петли ровно в два раза, провязывая каждые две петли попарно вместе одной лицевой. Заводим за вторую петлю и провязываем вторую и первую петлю вместе одной лицевой за передние стеночки. Затем берем третью и четвертую петлю провязываем вместе, заводя за четвертую петлю вместе с 3 одной лицевой. Далее пятую шестую заводя за шестую петлю вместе одной лицевой. Вот так сокращаем наши петельки провязывая попарно. В пятом ряду я предлагаю вам все петельки провязать просто по рисунку, то есть лицевыми без изменения. Начиная с первой петли продолжаем вязать все петельки лицевые. В шестом и седьмом ряду я повторю последние два ряда, то есть четвертый и пятый. В шестом ряду я сейчас сделаю убавление, сократив петли в два раза, провязывая попарно до конца ряда. И седьмой ряд я просто провяжу все петельки лицевые, так как еще у нас достаточно много количества петельчик остается. Поэтому сейчас я в шестом ряду провязываю попарно и в седьмом ряду просто все петельки провяжу лицевые довязали седьмой ряд лицевыми петельками и теперь вот она наша готовая высота шапочки я предлагаю вам перед тем как а, отрезать ниточку и делать закрытие вот этих оставшихся петелек а, померить шапочку на голове то есть чтобы она хорошо сидела и была достаточной длины если же вам коротковато то соответственно придется вернуться на 7 рядочков назад и довязать вот эту длину резиночкой либо же если вам длинно то соответственно делаете то же самое распускаете эти рядочков и распускаете то количество петель и которое нужно вам по сантиметрам вот сейчас мы э, уже я как бы понимаю что вот эти 26 сантиметров недостаточно для высоты шапочки даже без примерки то я беру отрезаю ниточку оставляю небольшой хвостик и вдеваю его в иголочку а затем поочередно переодеваю петельки на иголочку вот так 1 2 3 4 и так далее то есть по ходу того, как мы с вами вязали по спирали, так и переодеваем петельки на иголочку. Вот так я сняла с первой спицы и теперь перевернула на другую сторону и переснимаю с другой стороны все петельки. Все, теперь смотрите, нам осталось лишь только эти петельки хорошо стянуть, но стягиваем таким образом, чтобы у нас не было слишком стянутая здесь такая вот Импочка. вот чтобы ее не было вот то стягиваем в меру обязательно подтяните и разровняйте вот она наша макушечка аккуратненько готова сейчас я беру э, вытаскиваю на изнаночной стороне вот эту ниточку хвостик и затем зафиксирую с изнаночной стороны и зафиксирую хвостик по часовой стрелке либо против вот здесь вот в нашей макушечки где стянутые красивые петельки здесь ее минимально будет видно вот и остается нам лишь только сделать вторичную тепловую обработку либо намочить просто макушку так как у меня достаточно ровные петельки то в принципе можно и не стирать шапочку если же у вас петельки не ровные то соответственно лучше бы постирать в принципе, на камере, честно говоря, кажется, что петельки разнобойные, но вживую они выглядят гораздо ровнее. Снимаем маркер, фиксируем ниточку и все, наша шапочка готова. Я надеюсь, что у вас получилось, все было понятно и интересно. Конечно же, лайкайте. Спасибо, что смотрите мои видео уроки. Не забудьте нажать на колокольчик под видео. Обязательно для того, чтобы приходили новые оповещения о моих видео на канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.